Это долгожданный тутор на APK Editor Pro, а точнее как делать моды на телефоне и на телефонные приложения. Если что, если увидеть, услышите звук на заднем фоне, рекомендую просто его проигнорить. А, так вот, и у меня еще и телефон иногда будет лагать, поэтому не переживайте. Ну что, ж, заходим в APK Editor и показываю этот тутор. Сейчас объясню все и все его функции. Точнее, я объясню только это в первой части, только часть, э, так скажем, всего этого. Вначале, чтобы начать редактирование или доставание файлов из игры, вам, не обязательно, вам обязательно нужно либо установить это приложение, либо иметь его в ПК файлах если, если что, кто не знает, это формат такого разрешения. Можете в интернете, когда взломки скачиваете, он ПК вам выдает, и с помощью него вы скачиваете как сказать эм... короче вы поняли скачивайте свои игры для этого мы берем с вами я в данном случае могу и так только у меня здесь ничего не появится а вот он вот брал дэш и тут у меня появляется несколько кнопок я вам объясню в этом видео только замена файлов редактор x 7 файлов а в других частях я объясню другое Ну вот. Ну, то есть я могу и так, и так выбрать. Вот. Я показываю замену файлов. Чтобы начать и найти все файлы, обязательно надо зайти в папочку Asset. Тут все файлы игры. GeometryDesh самая легкая игра, которая по редактированию. В только звуки вроде бы можно редактировать. Об этом, кстати, возможно будет позже, но не знаю. Что насчет этого, но я хз, короче. Потом тут есть вкладочки изображения и аудио. Да, вот такие изображения тут вот есть и аудио, то есть например всякие звуки. Но не всегда в этих двух вкладочках будет что-то, и вам обязательно придется искать в файлах. Также я объясню такую штуку, как Unity. Да, у игр, которые сделаны на Unity, есть небольшой минус, на них моды делать нельзя, то есть я сейчас попробую какую-нибудь игру на Unity открыть. Так, ну например. Ну, например, SNAF открою вот. Сейчас. Замена файла. Вот. Я хожу в Asset, а тут вообще ничего нет. Но это не Unity сейчас, найду вам какую-нибудь Unity игру. вот, например.. На Unity сделана вроде бы вот эта игра. Если не ошибаюсь. Короче. Да, вот это Unity. Но обычно на юнити нет никаких файлов, если особенно какая-нибудь игра, которая очень ужасная, но при этом в топах пленмаркета, то на ней модно моды не получится делать. И там 3D-модельки, если еще есть, то точно у вас ничего не получится. Вот. Также в замене файлов есть такая фишка. Если вы открываете какое-то, вот, например, вот это изображение, то оно сохраняется в папочку Temp. Где найти эту папочку, я прямо сейчас покажу. Заходим, например, там, в ваш... Мои, в данный момент я захожу в мои файлы и после этого я захожу в папочку APK Editor и тут вот ваши проекты там и так далее и темп, я вот удаляю эти две папочки и вы очищаете, но если у вас была произведена замена файлов, то и вы сохранили вот свой результат то рекомендую просто заходить в папочку и Перетащите в ЭПК Эдитор сверху не в темп и с темпа вытащить в ЭПК Эдитор. А Это бабушка. Тихо. Закрывай, меня. Так, мне пришлось сменить локацию, потому что было немножко шумно. Извините, опять же за шум. Просто я, если бы был бы сейчас у себя дома, я бы нормально записал видос, как я это делаю обычно. Ну а теперь мы перейдем с вами к другим частям. Ну вот я вам показал, где это все находится. Надеюсь, вам этот тутор понравился. Эта часть... А, кстати, я забыл по... по показать, что это такое. Ну, короче, это тоже самый. Замена файлов только без тех кнопок, но... Ну, вообще, у него можно делать xml файлы я скажу вам сразу что эта функция бесполезна поэтому и тут в этом ролике только две функции а в других будет по одной ну а здесь просто можете снимать файлы это... но почему я говорю бесполезно ну что практически во всех играх используется кстати и джейсон файлы и потом позже расскажу как открывать в другом видео Но а, это вроде бы все. Но XML файлы самые бесполезные, потому что они в основном ни на что не влияют. Поэтому с вами был как SetApixet. Всем пока.